Точность вежливость королей. Привет, Артем. Да, мне всегда так. Я очень сильно подготовлен сам собой по поводу пунктуальности. Поэтому всегда вовремя. Привет. Очень рад тебя видеть. Давно не общались вот так вот. Это, это... Да, прям, за... прям, прям волнительно. Такой большой отрезок времени мы с тобой знакомы. Я, кстати... Нет, я отказываю в интервью, кстати. Ну, я бы не сказал, что мне там прям заваливают интервью, но мне периодически предлагают. И я, наверное, отказался от последних пяти или шести интервью за последние там три-четыре месяца. А сейчас я поменялся. И ты первый, кто мне предложил после моих изменений. И как бы я этому миру говорю да. Вот, и чтобы не сопротивляться. Поэтому так совпало, что я решил с тобой вот так вот пообщаться. Супер. Ну, для начала я тебе хочу сказать большое спасибо. Наверное, за этот большой промежуток времени не было такой возможности лично тебя поблагодарить, потому что сколько я уже в сетевом? Уже, наверное, 14 лет в сетевом. И последние 13 лет я в сетевом благодаря тебе, потому что первый год, когда у меня не было результата, я пришел вот тогда, когда ты начал выстраивать свой личный бренд неосознанно, да, то есть выкладывать свои видео, да, то есть пробовать себя в интернете, тогда я пришел на тебя. Мы вместе уже были тогда еще в Тиандэ, да, то есть я помню, когда я в Бравары приезжал несколько раз на мероприятие, я сидел угу. в последних рядах зала, и у меня прям волнение такое было, мечта, чтобы я был ближе к тебе на сцене. Да, я с любовью вспоминаю те времена, было круто. Да, и ты, в принципе, на меня повлиял своим холодным контактом через интернет для того, чтобы я, в принципе, начинал проводить вебинары. И я не знаю, осознаешь ты сам лично, либо нет, то, что ты бренд номер один среди сетевого маркетинга, на рынке сетевого маркетинга. Но то, что делаешь ты, в принципе, ну, не делает, наверное, никто. То есть, вот ты вот как вот этот маяк, да, то есть, вот который вот светит, и своим личным примером показывает, насколько нужно вкладываться в себя и меняться, трансформироваться. И вот, как ты правильно сказал, за последние несколько месяцев, потому что я участвую в твоем клубе с удовольствием по личному бренду, и с удовольствием я его рекомендую, и в конце ты немножко о нем расскажешь, чтобы мои подписчики, мои ребята посмотрели, потому что это действительно то, что стоит иметь каждого в арсенале. И ну, Ты меняешься, знаешь, у вот тебя как вехи в жизни, вот смотришь, наблюдаешь за тобой. И каждая вехо жизни можно книгу писать под, под каждый вот этот времени. Кстати, я, я как раз сегодня пишу книгу. Вот я с тобой общаюсь, я пишу книгу Чемпионат мира по эффективности. Вот Еще очередную, как бы я ее посвящаю своим детям, потому что там очень важные ценности для меня закладываю. Хотелось бы, чтобы это передалось мое поколению. Вот. Так да, что ты это, правильно это, прям. Это, это, это очень здорово, сколько. Ну, в твоей жизни трудности, я просто представлю, ну, я могу тебя понять, но не могу представить, потому что я в твоей шкуре никогда не был, вот последний год особенно, насколько кардинально меняется жизнь и твоя жизнь. Изменилось. А мне пришлось, знаешь, пришлось, пришлось, ну как бы почувствовать это в реальности, потому что я последние несколько лет, начиная с пандемии, все время всем говорил, что гибкость это в наши времена очень нужно, ну как бы нужно быть гибким, да, проявлять гибкость во всех. И тут настолько пришлось проявить гибкость, что вот. В какой-то момент пришлось сесть на шпагат. Вот если ты не садился, взялось, и, и надо просто сесть на шпагат. Ну и, собственно говоря, сам себя проверил на гибкость. Ну ничего, все нормально, спокойно, движемся дальше. Да. Не мы выбираем эти времена, да, которые есть, поэтому... Ну, зато ты сейчас не понаслышке вот этот кремень, стержень, который, в принципе, может говориться обо всем и не сомневаться в том, что он говорит, и наставлять людей да. в Спасибо тебе за твое время. Я знаю, насколько плотный график, и как ты сам сказал, что ты многим отказываешь в этом. Сп... Спасибо тебе и вселенной, что я оказался первым, который тебе пред... предложил интервью. Ну, давай, смотри, Артем, э, в принципе, тема вебинаров для меня сейчас очень сильно актуальна, и я уверен, что этот инструмент для тебя тоже играет огромную роль в продвижении, в бизнесе. Какой твой первый опыт, ты помнишь вот его? Это же уже было давно. Какой твой первый опыт вебинаров? Какой он был? Ну, из того, что я вспомню, да, у меня был первый вебинар в конце 2009 года. В конце 2009 года у меня пришло... Я собирал вебинар на тему как раз холодных контактов на улице, и ко мне пришло что-то 230 человек. Я отработал вебинар, наверное, минут за 40 рахтел как с пулемета. Под столом мои ноги просто плясали. я очень сильно волновался. Это было абсолютно непривычное не видение вот какого-то контента, выступления, что ты впервые ведешь в монитор. Вот когда ты впервые, вот ты так вроде с людьми общался всегда, да, а здесь ты общаешься вот так вот с людьми и обращаешься к экрану. Это было достаточно очень стрессово. Люди поблагодарили, я думал, что я его завалил, потому что с меня... меня не было видно, тогда не было видеотрансляции, был только голос, слайды, и можно было читать комментарии с задержкой, наверное, в секунд 40. Вот. Mm -hmm. Ну, в общем, вот такой был вебинар, он достаточно такой короткий был, я отстрелял свою программу, мне просто нужно было поставить такую как бы галочку, что я провел вебинар, вот после этого уже стало проще это делать, вот, хотя потом что камеру, на камеру записывать, что вести вебинар, в принципе, очень похожее а, поведение, очень похожий такой формат, в котором ты работаешь, а, дальше, конечно, это уже стало вебинаром, вебинар это стало... Наверное, одним из катализаторов там, моего развития, потому что ты собираешь людей на определенное время, на час-два, и они внимательно, не то что внимательно, они свое внимание направляют тебя, и у тебя шанс продать себя, продать свой опыт, продать свой продукт, продать свою компанию, либо продать свой цифровой продукт, либо какую-то индивидуальную работу. То есть ты получаешь на какое-то время внимание людей. И, пожалуйста, как ты подготовился, как ты настроен, какие у тебя намерения, ты на... Да, то есть твоя минута, даже час славы, да, когда ты можешь действительно взять и показать, ну, что ты есть. Я провел, я не знаю, ну больше 5000 вебинаров точно провел, это точно, может быть, даже там за 10 тысяч. Если я не ошибаюсь, один из твоих рекордов ты инвестировал в трафик только около 70 тысяч долларов однажды, да? То, то, когда... Не, ну, что, это, ну, 70 тысяч долларов мы инвестировали Когда вот у меня была в прошлом году а, Не школа MLM И мы делали запуски практически каждую неделю У нас темп был 4 месяца подряд Под 100 тысяч долларов Трафик мы закупали Там трафик дорогой был Потому что можно покупать трафик на лид магнит Он дешевый То есть на какую-то книжечку ты предлагаешь А если ты на вебинар то там всегда цена доходила до 5 долларов. Поэтому это не так уж и много. Ну, то есть за месяц купить там, купить всего 20 тысяч человек, из которых доходило 30 тысяч, то есть там 6-8 тысяч доходило, разбить на 4 недели, ну, то есть по 1,5-2 тысячи в неделю людей. Вот, собственно говоря, такие цифры были. Если ты наблюдал, то мне сюда приходило там в районе 2-2,5, иногда 3. Так, так, 1600, 1700. Это все новые люди были. Это вот 100 тысяч долларов не был трафик. У нас окупаемость была в 150 тысяч долларов. Это только окупаемость в ноль выходить. То есть трафик плюс команда, какие-то сервисы и вот все, что сверху, это уже был такой доход. Ну, если говорить про именно онлайн бизнес, такое направление было. Ну, сейчас для, для многих людей, которые в интернете развиваются, самоокупаемая воронка с первой воронки, это ну, как бы тоже для многих плюс. Многие в принципе сегодня трафик дорожает с каждым разом. Ну, как бы, по крайней мере, на русскоязычном пространстве дорожает. И э, то, топы даже, эксперты по вебинарам говорят, что уже к американскому рынку мы приближаемся. Ну, то есть, вот если сравнить платежеспособность и стоимость трафика, да, то есть, мы приближаемся вот к уровню американского рынка. То есть, таким вот темпами как бы все движется. Да, есть такое. А, супер. А, ну, вот. Как ты считаешь, так как все-таки большая часть твоей жизни связана с сетевым, и, наверное, инфомаркетинг, инфобизнес, он больше связан как катализатор все-таки построения сети, насколько этот инструмент важен для сетевого маркетинга, ну, да и не только, вот для бизнеса, вебинары, насколько они важны, как ты считаешь, как инструмент продаж? Дело в том, что у нас было проведено огромное количество исследований. И я пробовал делать разные форматы создания отношений с аудиторией. И вебинар это самый высококонверсионный инструмент. Просто нужно от этого отталкиваться. Не то, что он там важен, не важен, кому-то нравится, кому-то нет. Я просто провел исследование, что можно делать видео, можно... Письма слать, посты писать, еще что-то делать, да, то есть в разные способы. Но вебинар, он дает самую высокую конверсию. Все-таки ты собираешь, как я уже сказал, какое-то количество людей, и их внимание направлено на то, что ты транслируешь. И у тебя есть первые 20 минут для того, чтобы продать себя, чтобы люди остались еще на час, это первое. Пообещать им, что будет происходить. Люди остаются, и получается в моменте ты можешь за час полтора действительно донести людям какие-то свои важные смыслы смыслы ради которых ты там живешь двигаешься что-то ты делаешь и так далее вот поэтому конечно важны потому что я перепробовал все и мы сейчас смотрим что э, если говорить конкретно про сетевой бизнес то вебинары это же любой предприниматель сетевого бизнеса должен уметь общаться с людьми он должен что-то рассказывать другим людям меня удивляет, что некоторые люди там опасаются вебинаров, потому что ну, это говорит о том, что человек ну, не прям тотально хочет достичь выдающегося успеха. Так, вот чуть-чуть бы хотелось, но не, не на максимум. Вот, поэтому конверсия самая высокая. Надо знать структуру, надо знать психологию. Надо понимать, как довести людей до вебинара, нужно понять, как выстраивать с ними отношения во время вебинара. Я скажу, что я сильно поменял вебинар, и последние там вебинары, они уже сильно отличаются от того, что были даже в конце прошлого года. Там, буквально там 4-5 месяцев назад была одна подача, сегодня вообще другая подача. То есть у меня теперь больше идет формат на... Я выбрал служение, то раньше у меня были деньги на первом месте, я возвращал долги в детство, потому что жил там первые 30 лет в нищете, и мне нужно деньги, деньги, деньги, мне хотелось заработать, заработать, насладиться этой жизнью, там, материальными вещами. То сейчас наоборот, как бы, мне больше хочется сделать вклад в людей, и это искренне, и это является целью. А деньги, они уже идут как бы вторым вагоном в этом плане, и, как ни странно, их становится почему-то больше. Ну да, у тебя два этапа. Вот ты такой, у тебя было, ну, есть несколько модель продаж, да, то есть есть модель продавливания, а есть от ценности И вот сейчас ты, раньше ты вот да, я продавливал, сейчас, да. а сейчас ты от ценности прям. Да, очень, очень верно, ты подчеркиваешь, да, это от ценности да, вторая модель. Здорово. Какой то самый такой факат, помнишь? Ну, я понимаю, что у, у людей, у, у, у такого человека, который тысяч вебинаров провел этих факапов очень много было Потому что многие думают смотрят они на Артема нестеренко как он хорошо стелит, да то есть как он классно у него там 2000 человек на вебинаров Да он однозначно там заработает много денег Ну дай любому человеку 2000 человек на вебинар 2000 да. Вот какие какие вот фокапы ты больше всего такие помнишь системно да то есть как ты вот прослеживаешь, как ты вот Возможно, их решал, как ты с ними справлялся и как это повлияло, в принципе, на твой дальнейший, возможно, анализ, либо подготовку. Давай я про два ФК-поскажу. Один будет очень такой, личный. <clears throat> я, я собрал 20 тысяч человек и не продал им ничего. В 2016 году мы собрались с командой, долго-долго грели, хотели поставить такое вот некое достижение сделать. И я сказал: мы ничего продавать не будем, мы просто соберем, прогреем, а потом следующими там дополнительными вебчиками мы будем уже продавать. Это была ошибка, потому что в моменте было 19 тысяч по 20 тысяч человек. И если бы я даже выбросил продукт там, я не знаю, там аля за 70 долларов то, наверное, это бы окупило все расходы, которые мы сделали. Так я улетел, хорошенько вложился в трафик, в прогревы, в это время мы ничего не продавали, там вовлекали. И, собственно говоря, это была ошибка. Надо продавать. Делаешь вебинар, продавай. То есть, потому что другого возможного момента не будет. Если ты уже собрал людей, продавай, вовлекай, рекрутируй, там, ну, неважно. То есть, ты должен какой-то сделать финальный, значит, результат. А то есть парни такие с девушками встречаются, никак не доведут их до того, чтобы перейти на новый уровень отношений. Все ходит по кафе, она, она потом просто от него уходит и говорит: да сколько, ж можно, это кофе? Да, сколько да. можно ходить, это кофе пить, как бы, сколько можно ходить вот так вот, как будто неуверенность какая-то. То же самое здесь. Второй факап он личный. Я пьяный вел вебинар. Я с алкоголем завязал уже два с половиной года, назад, я принял решение от этого отказаться. И у меня была личная трагедия, вот под винишко. Я вел вебинар, вот. Хотя, кстати, это нормальная практика. Я видел и эм, Вишен Лакьяни из Мандуэли прям с бокалом вина может общаться с аудиторией. Э, видел, как Андрей парабелом там праздновал свои какие-то юбилеи, тоже выпивал в эфирах. Но, честно говоря, это так себе выглядит. Не, ну, не, не, это не вызывает какого-то восхищения и так далее. Я же был пьяный. Пьяный прям вот. И там не все это заметили, но потом я это чувство вины с собой носил очень долго. И, собственно говоря, это, такой, это был мой факап. Самый, вот ты говоришь про факап, я говорю, это был мой самый настоящий факап. То есть то, что я так провел вебинар. Хотя мы даже сделали какие-то продажи. там Что-то там было у нас. Мне понял. <св> Хорошо. Смотри, <кл> <кл> uh -huh. вот вернемся к сетевому маркетингу. Все вот кричат про дубликацию, дубликацию, дубликацию. Хотя, как по мне, это очень заезженная такая фраза. Ну, как бы не может быть дубля человека, да? то есть, ну, Как бы вот все люди разные, они все равно действуют по-разному. Если бы дубликация, она действительно была, то как они заявляют, список звонок встреч, например, это самый дублицируемый инструмент то все бы были бы миллионерами, да, то есть пошли, список знакомых отработали, как топы когда-то в 90-х повлияли на свое окружение. И вот если взять инструмент даже вот онлайн-продвижения и того же вебинара, многие говорят, это ж не дублицируемо, мало кто повторит. Что ты можешь об этом сказать? Насколько, если фокус сместить на рекрутинг через вебинары, насколько этот инструмент либо может навредить, либо насколько этот инструмент может помочь в построении бизнеса? Здесь надо в другом контексте смотреть на дубликацию. Надо понимать, что один человек максимально эффективно может взаимодействовать максимум с пятью людьми. Максимум. Вот эффективно. Поэтому, например, сейчас, когда я общаюсь со своими партнерами, и мы строим какие-то долгосрочные планы, мы говорим про то, что нужно создать вокруг себя пять человек, которые будут для тебя как семья, которые будут тебя уважать, которые будут тебя доверять, которые будут вот в одной прям команде... И ты с ним будешь взаимодействовать. Следующий шаг – это чтобы каждый из этих пяти создал свой круг из пяти людей. Не шесть, не вот… Ну, можно шесть, но это уже эффективность начинает падать. Я на дубликацию в этом смотрю. Все, что инструменты, все, что касательно использования каких-то технологий, здесь вопрос, наверное, все-таки таких архетипов личности, кому-то хорошо вести прямые эфиры, кому-то хорошо просто писать посты, и у него это будет работать лучше, чем прямые эфиры, кому-то лучше проводить индивидуальные встречи а, и не выступать там на большой аудитории. Тут зависит от, от контекста самого личного, ну, есть понятие архетип личности, кто-то герой, кто-то добряк, и, и вот он выбирает свой стиль, который ему будет органичен. Но дубликация – это как раз такой важный момент, потому что если про нее вообще не говорить, то как бизнес, ну, то есть бизнес, он же строится повторениями, ты строишь сеть вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, и задача сделать так, чтобы были ну, повторяемые действия. Я на дубликацию смотрю как раз вот в формате вот этих пяти людей, то есть создать вокруг себя пять сильных личностей, которые для тебя будут прям одна команда, одна семья, и они просто повторяют это со своими командами, передают эту эстафету дальше. Вот так вот я на это смотрю. Ну вот, если это перевести, например, на контекст, то, что ты транслируешь мир, это вот, например, пятизвездочные кандидаты, да, то есть это пять, например, пятизвездочных партнеров. Не знаю, согласишься ли бы ты, не согласишься, что, например, через вебинары, через массовый рекрутинг намного проще и быстрее, например, найти вот этих пять ответственных людей, которые тебя же повторят. Да, то есть не говорят, что ты построишь, например, команду в 100 человек, а вот эти пять повторят твои по же действия и опять же привлекут этих же пятизвездочных. Чем, например, 100%, проводят... конечно, да. конечно, конечно. У тебя, когда у тебя масса, у тебя есть с кого выбирать 100%. Хорошо. Ты много обучаешься у Рассла Брансона, Керна, И как Russell Брансон, например, у него такая вот одна из поговорок: вы. Одного от, от, от одной воронки от, от, до успеха, да? то есть, вот что-то вот такое вот они one funnel way, да, то есть, вот они говорят, согласен ли ты, что один хорошо проведенный вебинар, подготовленный вебинар, правильную аудиторию может, в принципе, построить, запустить, ладно, не построить, это слишком громко сказано, а запустить правильный и быстрый механизм построения того же сетевого бизнеса? Конечно, если человек понимает. Чего хочет аудитория? Тут, тут такое дело, понимаешь? Конечно, может с одного и вебинара. А сегодня, если раньше вебинары это еще был какой-то некий такой эксклюзив, то сегодня этих вебинаров, ну ты просто куда не посмотришь, везде, то есть во всех нишах во всем ведут вебинары. И с, с... С первого вебинара. Вот моя статистика показывает, что люди, которые попадали ко мне в, в какую-то базу, в подписчики, они где-то присматривались два месяца, и только после этого они принимали какие-то решения. Я задавался вопросом, а можно ли как-то на это повлиять. Ну, действительно, были какие-то эпизодические случаи, когда ну, человек чуть ли не вчера обо мне узнал, а сегодня он уже становился моим партнером, подключался, но у него были обстоятельства, и у него была потребность срочно что-то изменить в своей жизни. Либо он долго уже вынашивал эту мысль до нашей встречи. Ну вот так вот, если люди просто с улицы, ну вот они живут себе, как бы, ну, было бы неплохо изменить что-то в своей жизни. Я сомневаюсь, что можно с одного вебинара, что ну, если ты не, не сделаешь предложение в виде Феррари за 100 долларов, и это реально будет такой оффер, то, наверное, это может быть и торт. Ну, и, собственно говоря, это является таким специальным предложением. Но лучше, чтобы на вебинар люди приходили уже прогретые личностью. Вот Сейчас, кстати, американцы, они про это говорят, что закончилась эпоха решения проблем. Началась эпоха выстраивания отношений. То есть проблемы сегодня уже все поняли, как решать. И люди выбирают как раз человека, кто, вот он, не кто решит проблему, а кто откликается, с кем совпадают ценности, как человек живет, как он себя подает, о чем он говорит, там, семейный, не семейный, там и так далее. Поэтому надо с собой прогревать, поэтому надо открывать свое сердце перед людьми, перед вебинарами, рассказывать свою историю, постараться передавать эмоции людям, которые были во время каких-то потрясений, сложностей. Это вызывает у людей определенный резонанс. И человек начинает наблюдать и говорит, боже, да он же такой же, как и я. Вот он прошел какие-то сложности, там, он там либо развелся, либо его бросило либо кто-то погиб близкий, там, либо еще что-то, переезд срочно был. там ну то есть И он понимает, все, свой, не чужой, а свой. И когда приходит на вебинар, то это уже некая финальная точка, которая позволяет сделать конкретный результат. Здорово, спасибо тебе за такие инсайты. Расскажи, в принципе, вот о своем клубе, да, то есть, потому что ты в этот клуб вкладываешься сейчас настолько очень много. Я даже не успеваю, если честно. Там, во-первых, ты все свои премиальные программы просто вот натя да, то есть, нате, изучайте, ну и плюс постоянный личный контакт, который ты проводишь еженедельно, это прям очень ценно. Ты знаешь ну это наверное нолик можно было бы добавить это вот та минимальная ценность наверное этого клуба да то есть которую в принципе вот ты отдаешь и я думаю что многим моим зрителям которые будут смотреть сейчас после того как я выложу это интервью в дальнейшем когда я буду продвигать было бы интересно узнать что это за клуб и как он мог бы помочь им это касательно не только сетевиков как ты можешь отдельно как бы рассказать чем Конкретно для сертификата могло бы быть интересно и полезно. И, возможно, для любого предпринимателя, интернет-предпринимателя, который там продает свои продукты, любые услуги. Я исследователь, точно исследователь. И я пробовал много менять, тестировать, смотреть, как работает по-разному. И мне пришла такая мысль, а что, если попробовать сделать массовый продукт ну, по подписке? Мы делали такие попытки ранее, но там нужно было все время людей пинать, чтобы вот подходит ваш срок, оплатите там и так далее. И это все заканчивалось, конечно же, падением такой формы. Сейчас я, я даже не знаю, как... Так вот прям, я тебе не скажу, что я, знаешь, там все дело расписывал, там создам клуб, там какой-то еще что-то. Я решил просто попробовать запустить э, программу годовую, потому что личный бренд, я не верю в то, что его можно построить за какой-то месяц, два, три. Вот, Все-таки нужен хотя бы вот как раз год для того, чтобы понять основы. И года недостаточно построить личный бренд, но чтобы понять основы, года будет достаточно. Потому что личный бренд – это репутация, и я сейчас очень хорошо ощущаю, как моя репутация работает, когда я попадаю в новые реки людей, так называемые реки людей, когда ты пробиваешься на более высокий уровень а, такого сегмента людей, и там тебя знают, там тебя знают, там о тебе говорят, и это работа личного бренда, и ты думаешь, блин, это было все не зря, вот эти все 10 лет пахоты, работы, трафики, когда ты там чуть ли не на грани кассового разрыва, все делаешь, выстраиваешь личный бренд. Я решил сделать доступный за 27 евро в месяц э продукт вложиться в него кайфануть он не имеет прям какой-то кодин там сильной структуры Да там внутри большая библиотека моих не всех программ но одних из лучших программ там контента на часов там на ну, не знаю часов, часов на 100 плюс наверное точно есть по разным тематикам и публичные выступления и действительно премиальная программа где мы продавали на большие чеки и, там чемпионат мира по эффективности большая игра и маркетинг и рекрутинг и лига чемпионов ну, там Гландайк, собственно говоря, даже если просто это там будет находиться. Вот. Ну и, собственно говоря, мне хочется, ну, то есть это от, отчасти такая моя душевность. Я получаю удовольствие от того, что все-таки взаимодействую с людьми. Я не очень люблю работать один на один. Вот кто-то очень любит работать один на один, продавать на большие чеки. Я продавал, пробовал, у меня были VIP-клиенты. Вот. И я бы не сказал, что я мучился, но я бы не сказал, что испытывал огромный кайф от работы один на один. А вот мы там ведем мероприятие вчера, вот, да, там, 2,5 часа. Ну, вот эти 2,5 часа пролетели, ну, как 10 минут, даже не заметил, потому что вовлечен, вот, потому что понимаешь, как, что людям нужна помощь, как, как некий такой, причем я говорю, что я же, если ты там слышал, я говорю, я не ментор, я там не наставник, я просто могу поделиться опытом, я гид, экскурсовод, я могу подсветить фонариком, на что обратить внимание. Но также всех предупреждаю, что там я могу не на все ответы, на все не на все вопросы знать ответы, вот. Для предпринимателей сетевого бизнеса и для любого человека, который строит бизнес, у нас там есть две, две категории: то есть, достаточно процентов 75 это предприниматель сетевого бизнеса, а 25 процентов это эксперты, коучи, психологи, консультанты то есть люди, которые тоже строят личный бренд, но они работают вот с аудиторией такой. Тоже очень хорошо им подходит. Мы делаем там спринты ежемесячно. Я регулярно каждую неделю, я вообще думал, что буду появляться там раз в неделю, но сейчас получается, что я появляюсь там три раза в неделю. А в некоторых даже четыре раза в неделю появляюсь, и работаем, капитаны у нас есть, там нетверкинг мы делаем. Вот и Это не просто такое, что сгрузил там вот вам склад продуктов, сидите, обучайтесь. Нет, я вкладываюсь, я хочу этот год провести вот в таком масштабе. Я поставил себе миссию создать 10 тысяч счастливых и свободных людей в этом канале. Но если я не сделаю этого, я, ну, я не буду, поэтому это для меня не будет трагедией. То есть, если там будет 6 тысяч, ну окей, будет даже 3 тысячи, тоже окей, да. Да. Вот, если там будет 200 человек, ну, тогда, наверное, это не окей, тогда я эту историю как бы сверну, то есть, ну, не, не мой уровень, как бы, да, ну, сейчас там около 700 человек, которые взяли, прошли уже на второй месяц, на момент с тобой записи сейчас этого интервью, мы ожидаем, что будет на четвертый месяц, то есть, для нас показатель четвертый месяц, если три месяца люди остаются, и проплач... ну то есть и не уходят из канала на четвертый месяц, значит мы работаем на отлично, значит вот людям этот нужен продукт. Вот, ну вот, собственно говоря, посмотрим, да. Ну и там классно, можно найти там себе и окружение новых и друзей и каких-то даже какие-то связи, подрядчики, какую-то помощь найти там, поработать в группах, командах и так далее. У меня большие планы на этот канал, он мне нравится сейчас, очень кликается, И аудитория, которая приходит, мне нравится. Ну и, собственно говоря, кто хочет, пожалуйста, welcome, приходите, присоединяйтесь. Это недорого, 27 евро в месяц. В любой момент можно прекратить подписку. Кликайте по ссылке прямо сейчас. Действуйте прямо сейчас. Спасибо тебе, Артем, за твое время. Это очень ценно. Не знаю, насколько она дорогое у тебя. Наблюдая за тобой, какие вы сейчас проекты делаете. Не знаю, удастся ли нам еще лично так пообщаться, но для меня это прям было нужно, и я считаю, что эта встреча сыграет роль не только для меня, но и для других моих слушателей. Большое тебе спасибо. Спасибо, спасибо Виктор, Приятно было пообщаться. Благодарю. Да. До связи. Пока.